Здравствуйте, дорогие друзья! Пока в Украине идет война, пока льется кровь защитников Украины, разжигатели национальной розни при попустительстве правоохранительных органов Украины продолжают открыто, в наглую совершать в Украине действия по эскалации национальной ненависти и унижению национальной чести и достоинства в отношении русскоязычных граждан украины одним из основных аргументов этих разжигателей является оскорбление эскалация ненависти и унижение национальной чести и достоинства путем объявления родного языка русскоязычных граждан украины Мовой или языком оккупанта, такое оскорбление не может остаться без нашего внимания и без соответствующего анализа обоснованности таких заявлений в отношении статуса русского языка в Украине. Вот несколько примеров таких оскорблений. Власне, вы також достаточно радикально высказывали не только для, для і про украинцев. українців. привет какому-то бірюкову Что-то он там нашавкал на предмет права спілкуватися мовою окупанта. Слушаем, Скалю, ты со своим языком найкращий трофей для Путіна. Бедный у Власне, Гениально, если Бирюков – это посыпака Порошенко. Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык. Немає українсько-російської мови, у нас есть мова окупанта на наших территориях, и каждый русском язык – это наследок окупации России, Украины Россией. Таким образом, необоснованными заявлениями постоянно разрождаются в публичном пространстве украэтно-нациоцентристы в адрес своих русскоязычных сограждан. Не вдаваясь в детали уголовно-правовой квалификации таких действий, проведем свой независимый диахронологический анализ этнолингвистических процессов на территории современной Украины, с тем, чтобы выяснить, какой из двух языков, функционирующих в Украине, русский или украинский, заслуживает дефиниции в качестве языка-оккупанта. Вначале обратимся к диссертации доктора филологических наук профессора Ирины Дмитриевны Фарион, защищенной в 2015 году на тему «Общественный статус староукраинского русского языка в XIV-XVII веках». Научный консультант, член-корреспондент Национальной академии наук Украины профессор В.В. В. Немчук. Так вот, в своей докторской диссертации Ирина Фарион убедительно доказывает, что современный украинский язык происходит от староукраинского языка, который имеет оригинальное название «русский язык». Альтернативу русскому языку, как это ссылаясь на Ивана Франко, отмечает Ирина Фарион, составлял церковнославянский язык, функционирование которого было охарактеризовано Иваном Франко как болгарщина. А сам церковнославянский язык, как ссылаясь на Михаила Драгоманова, сообщает Ирина Фарион, имел и имеет наименование Старо-болгарского языка. Причем сферы употребления этих двух языков, то есть русского и староболгарского, одновременно существовавших на территории, которую сейчас занимает Украина, фактически пересекались только в области простонародной бытовой речи, тогда как статусом официального и богослужебного языка уверенно и безальтернативно владел церковнославянский, то есть староболгарский, язык. Период своего исследования Ирина Фариона ограничила рамками xiv 17 веков, хотя от время от времени и довольно часто в ее исследовании упоминаются события и обстоятельства более ранних периодов, начиная с пятого века и заканчивая современностью. Нужно отметить, что исследование совместного генезиса церковнославянского или староболгарского языка и современного русского языка, проведенное академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, позволило ему, как лингвисту и филологу, прийти к выводу о том, что современный русский язык имеет болгарское происхождение, то есть происходит от церковнославянского или староболгарского языка. Но, по всей видимости, генезис русского языка Ирину Дмитриевну Фарион не интересует вообще. Занимаясь исследованием статуса русского, то есть староукраинского языка, она совершенно и по всей видимости намерена упускает из поля своего зрения статус его альтернативы, то есть староболгарского языка. И в целом, с учетом того, что староукраинскому или русскому языку Ирина Дмитриевна присваивает статус языка, на котором коммуницировал этнос, имеющий этноним «Русь», то возникает законный вопрос. Какой этнос коммуницировал на той же территории на староболгарском языке? Откуда такое двуязычие на территории, которую сегодня занимает Украина? Диссертация укра-нациоцентристки Ирины Фарион на этот вопрос не отвечает, но то упорство, с которым Ирина Дмитриевна шельмует русскоязычных граждан Украины, объявляя их носителями языка оккупанта, не позволяет нам оставить этот вопрос без внимания. Итак, согласимся с утверждением Ирины Фарион, что староукраинский или русский язык. Это язык этноса Русь. И обратимся к истории появления этноса Русь на территории современной Украины. Эта история вполне конкретно описана в повести временных лет Нестором Летописцем. И что замечательно, ее детали достаточно всесторонне мной изучены.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 Старший – Рюрик в Новгороде, а другой – Синеус на Белоозере, а третий – Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Здесь мы делаем логичный вывод о том, что территория, на которой поселилась Русь и которая была названа Русской землей, никакого отношения территории современной Украины не имеет. И в самом деле и Новгород, и Белоозеро, и Изборск находятся не на территории Украины, а находятся в составе России. Далее. 882 год. Выступил в поход Олег, взял с собою много воинов, варягов, чуть, славен. Мерю, весь Кривичей и пришли к горам Киевским. Послал Олег к народу, спрашивая, кому даете дань. Они же ответили Хазарам. И сказал им Олег, не давайте Хазарам, но платите мне. Эта часть повести временных лет свидетельствует о том, что Киев и прилежащие к нему территории находящиеся сейчас в составе Украины, в 882 году были оккупированы племенем Русь. В результате этой оккупации, проживавшая на этих территориях население, начало платить дань своим новым оккупантам Руси, так же, как до этого оно платило эту дань другим своим оккупантам Хазара. По совокупности этих двух наших выводов, а именно выводов о том, что староукраинский или русский язык – это язык племени Русь, и о том, что Русь в 882 году оккупировала территорию, находящуюся сейчас в составе Украины, мы делаем новый вывод о том, что староукраинский или русский язык – от которого произошел современный украинский язык – это язык оккупанта для населения, проживавшего в 882 году на территории, находящейся сейчас в составе Украины. Далее. Какой же народ в 882 году проживал в Киеве и на прилежащих к Киеву территориях, платил дань своим оккупантам Хазарам, а с 882 года стал платить эту дань своим новым оккупантам Руси. За ответом на этот новый вопрос далеко ходить не надо. Нужно только включить логическое мышление, абстрагировавшись от информационного шума официальных идеологических доктрин и пропагандистских нарративов, и тогда желанная нами правда предстанет перед нами во всей своей красе, насытив наш неустанно ищущий этой правды ум. Подсказка содержится в обнаруженном Ириной Фарион, Иваном Франко, Михаилом Драгомановым и другими филологами и лингвистами противостояний на территориях входящих в состав современной Украины двух языков – староукраинского или русского и церковнославянского или староболгарского языков. Поскольку и Русь, и Хазары – как нами установлено на основании изложенной в повести временных лет истории, являлись оккупантами для народа, проживавшего на территориях, входящих в состав современной Украины, то логично предположить, что народом, который был оккупирован в начале Хазарами, а впоследствии Русью, был народ, коммуницировавший на Староболгарском или церковнославянском языке. Следуя простой логике, мы предполагаем, что народ, коммуницировавший на староболгарском языке, это болгары. Неужели и в Киеве, и в других регионах Украины в IX веке и ранее проживали болгары? Смею вас заверить, что это так. И этому есть подтверждение. Факт существования на территории Украины в VII веке государства под названием Великая Болгария, управлявшаяся ханом Кубратом, подтверждаются такими источниками, как хроника Иоанна, епископа Никиусского, хронография Феофана-исповедника и бревиарий константинопольского патриарха Никифора. Таким образом, тот факт, что на территории Украины в VII веке проживали болгары, которых в конце VII века оккупировали хазары, а в IX веке оккупировала Русь, сомнений не вызывает. И, наконец, резюме. Поскольку современный украинский язык происходит от староукраинского или русского языка, а современный русский язык от староболгарского или церковно-славянского языка, а в IX веке болгар, проживавших на территории современной Украины, оккупировала Русь, то для граждан Украины, для которых современный русский язык Является родным и которые, следовательно, фактически являются потомками граждан Великой Болгарии, располагавшейся на территориях современной Украины, включающих Поднепровье, Крым, Дон и Кубань именно украинский язык является языком потомков оккупантов называвшихся. Русью и оккупировавших в IX веке территорию, на которой проживали предки русскоязычных граждан Украины, граждане Великой Болгарии. Спасибо за внимание.